Знаете, есть такая вот среди экономистов такая поговорка, такая злобная, да, что творчество в нашем деле, оно наказывается деяниями в уголовном кодексе. Все прописано. Да. То есть нельзя, будучи экономистом, заниматься творчеством. Я думаю, что также творчеством нельзя заниматься врачам да, и тем профессиям, которые как-то связаны с, с людьми, и люди, по сути, бессильны. Но что, что такое творчество? Надо просто разбираться в этом процессе. Что такое творчество? Это внесение в этот мир какого-то элемента, какого элемента новизны. А новизна это всегда хаос. Это всегда хаос. То есть, ну, разу... А хаос, что такое хаос? Это разрушение старого порядка. Поэтому творчество, которое мы привносим в жизнь, оно обычно системой очень здорово дозируется. И как правило, люди, которые занимаются творчеством, они не имеют ответственности перед другими людьми, то есть люди от них не зависят. Потому что что для тебя творчество, для них что? Совершенно верно, потому что все очень близко. Творческие люди, они одиночки сами по себе, именно по этой простой причине, потому что их присутствие в упорядоченной схеме, в упорядоченной системе разрушает эту упорядоченную систему. То есть с этого и начали, с разрушения старого, правда? Да? Прежде чем что-то создать новое, надо разрушить старое. На ваших клиентов это, естественно, перекинулись, тоже пошли какие-то разрушительные процессы. Понятно, что они впоследствии будут для них полезны. Но переживать это состояние, это всегда страшно. И для вас, как для человека ответственного, и для них, как, потому что они не понимают. Поэтому ваше сознание здесь все называется на двух растяжках. С одной стороны, вы слуга порядка, то есть работая на препарате, несете за него ответственность. А с другой стороны, вы человек творческий, который любой порядок отвергает как, как принцип. Поэтому Кена вам показала, определитесь, кто же вы все-таки слуга порядка или творческий человек. Потому что совмещение невозможно. Это очень редкие люди, которые умеют вот этот рубильник переключать. Сегодня я занимаюсь творчеством, а завтра я чиновник там, в госдепартаменте в каком-нибудь, а вечером опять творчеством занимаюсь. Это большая редкость. И как правило, творчеством такие люди занимаются не в творчеством, как при нанесении хаоса, а просто мастерством, ремеслом каким-то. Что-то делают руками, просто ошибочно называя это творчеством. Творчество это всегда что-то новое, как вот то, что вы сделали, было старое, разломали, и будем делать новое, вот это творчество, потому что творчество всегда подразумевает разрушение, если разрушения нет, это ремесло, тем не менее придется выбирать, если вы действительно хотите заниматься творчеством и яркий след после себя оставить, нужно будет выбирать, что показала вам ваша райда? Вы будете оставлять след после себя или пойдете по чужой колее? У вас есть выбор. Вы можете идти по чужой колее, но тогда это система порядка, это вот сюда. Вы можете оставлять свой след, но тогда это всегда система хаоса. В хаосе жить вообще очень сложно. Творческие люди ненавидимы всеми окружающими людьми. Особенно, чем ближе они к ним находятся, тем в большей степени они ненавидимы. Почему? потому что разрушают чужое мировоззрение, они разрушают чужой порядок. Возьмите любых гениальных творческих людей, которые действительно оставили после себя след. И почитайте мемуары, что о них писали люди, которые имели несчастье жить рядом с ними. Жалко до ужаса тех, которые находятся рядом с ними. История Сальвадора Дали, рассказана им самим. Автобиографическое произведение. Почитайте. А читая, попробуйте отследить, на чьей стороне ваши симпатии, на стороне Сальвадора или на стороне Галы, его супруги, и тогда вы для себя все определите.